Севастополь обладает уникальной магнетической способностью влюблять в себя. Среди нынешних горожан немало тех, кто полюбил этот город в ту самую первую туристическую поездку и решил остаться здесь навсегда. И в этом прежде всего заслуга севастопольской архитектуры, грозных бастионов и береговых батарей, величественных памятников и выдержанных в едином стиле красивейших зданий. В последние годы эти уникальные объекты находятся под угрозой бездарной реставрации и даже уничтожения. Список испорченных горе-реставраторами строений не немаленький и хорошо известен читателям и зрителям ForPost. Порой создается впечатление, что противостоять этому невозможно. Однако у Севастополя есть защитники, которые, несмотря ни на что, бьются за каждый его исторический уголок, как очередной герой севастопольского характера Степан Самошин. Я родился в Севастополе, жил до 6 лет в Севастополе, а потом мы переехали в Балаклаву. И 20 лет семья прожила в Балаклаве, там у меня родители, я с гордостью считаю себя балаклавцем, сейчас опять вернулся в Севастополь. знаете, этот интерес, он как-то постепенно рождался. Я думаю, что с самого детства мы жили на Гоголе, как раз вот в двух шагах от исторического бульвара, от исторки. Ну, все говорят историк, мы как-то вот исторка говорили в детстве. Вот. и вот на, на этих пушках, в этом рву, на этих аттракционах, вот там и прошло детство. У меня есть даже запись вот на пленку такая немая, но цветная, как мы крутимся там на ромашке с мамой. Потом Балаклава, Балаклава это вообще, ну, мне кажется, центр мира. Если э, лучшая страна на Земле это Россия, а лучшее место Крым, то лучший город в Крыму – это Севастополь, а в Севастополе лучшее место это Балаклава. Вот то на этих склонах, поросших теми желтыми цветами, на этих казематах, верхних, нижних, штольнях вот там школьное мое детство прошло я в 30-й школе учился. Вот. И уже в 30-й школе мы с друзьями участвовали в кровических турнирах. Тогда еще этот центр кровический был на Суворово. Потом их уже выгнали. Вот, и мы, вот мы готовились. Там, я со стороны исторической, по книжкам Шавшина, по учебникам вот, Севастополь и Ведения, э, Мои друзья занимались там, вот, изучением этих ми минералов, всяких вот, растений. И вот в турнирах участвовали в вот, 30-й школе. Потом я, э, я участвовал в олимпиадах э, по истории и в местных городских. И даже один раз ездил на на всеукраинскую олимпиаду, доучился я уже в первой гимназии, 10-11 класс. Это совершенно особая школа, я уверен, что это лучшая школа в городе, со своими традициями, со своим гимном. Удивительное место, где умудрялись не преподавать украинский язык. В те времена это было вот начало 2000-х. Ну и потом учился в нашем черноморском филиале МГУ на историческом факультете. Так что вот как-то постепенно и этот интерес к истории в целом и истории города он у меня как-то сохранялся и развивался. Ну, нельзя сказать, что я профессиональный музыкант, я не зарабатываю этим на жизнь. Я в свое время окончил балкай музыкальную школу по классу фортепиано. Немножко на нитариуме играть, на других предметах, которые звук издают. В начале 2000-х была первая группа в балаклаве, с которой мы вместе стали играть. Ну, это там был на клавишах. А сейчас иногда встречаемся с ребятами, мы называемся Тургенев Бенд. Ну, не так часто, как хотелось бы. Так что, да, играем, есть такое. Наверное, первый мой заработок это в студенческие годы продажа билетов на экскурсии от турфирмы под зонтиком, То, что люди сидят. Я также сидел. Я сразу зауважал труд всех, кто работает на улице. Ну, казалось бы, сидишь там в тенечке, но вот этот песок, это грязюка, к концу дня просто жара, это жуть. Еще забавный был такой момент. еще... Ну, как бы больше, наверное, чем сейчас было бандитов в городе. И мне давали инструкцию, что и вот если подойдут такие-то, скажут, что типа, там, типа, все уплачено, мы можем сидеть. Первые годы после окончания вуза я работал не по специальности. Вот. Зато и успел поработать на, на телевидении. Я работал выпускающим инженером на телеканале НТС. И даже короткое время на Первом Севастопольском, когда он только появился. И еще придумывали само название Первый Севастопольский, это было очень давно. А потом я год работал в школе учителем. У меня была история, право, даже классное руководство. Всего год, но впечатлений хватило. Это можно долго рассказывать. Действительно, для меня, как наверное, для большинства севастопольцев, вот тема Великой Отечественной войны она очень близка. Ну, во-первых, потому что, кажется, нельзя жить в нашем городе и не интересоваться этим, не пропитаться вот этим духом. Ведь все-таки Севастополь – это город двух оборон. Это, кстати, и война, и Крымская война, разумеется. Еще ребенком, проезжая мимо Толстовки в троллейбусе, я наизусть заучил статую Льва Николаевича, что «не может быть, чтобы при мысли» и так далее. И всегда вот в нашей семье День Победы – это был ну, один из самых главных праздников, Оба моих деда участники Великой Отечественной войны. Один работал на заводе, вот буквально вот 18 лет ему исполнилось, и началась война, и он тоже пришел как бы сразу в военкомат, но отправлен был на завод, делал там танки с утра до вечера, и у нас в семье хранится вот целая серия его фотографий с документов, где видно, как вот он взрослеет да, месяц, месяц за месяцем, таких вот маленьких с уголочком. А второй мой дедушка, он э, жил в Крыму, он 27-го года рождения, мой дед Степан, через честь которого меня и назвали. И в сорок четвертом году, когда э, немцев уже из Крыма стали гнать, начались облавы, и во время одной из облав э, его схватили. Причем это была не первая, и там такая история, не знаю, как трагикомичная. Ну, подросток был, да, вот сколько ему там было лет, это, он 27-го года рождения. Вот, то есть, да, 17. И он зачитался книжкой ⁇ Любимой ⁇ Поэтому плохо спрятался, и вот нашли его, и угнали в Германию. Он там прошел несколько лагерей и тюрем, было несколько попыток побега. Во время одной из попыток они спрятались в эшелоне с каким-то оборудованием, рассчитывая, что, наверное, эшелон идет на восток. А когда они вышли из него, оказались что они в Берлине. И он попал в тюрьму Маобит. Известную. В итоге был освобожден нашими войсками, и ему еще не исполнилось 18 лет, был направлен воевать. Вот винтовку, ведро, там, пустое ведро, да, патроны и вот учись стрелять. Так что еще успел, он успел поучаствовать в, во взятии Тюнингсберга, Пелау, в боях на косе фриша и, и в том числе в боях после 9 мая, которые там еще в Пруссии продолжались. При этом, интересно, вот по его рассказам, в советское время он на парады не ходил. в смысле, он, он ходил на них, но он не был в самой колонии. Потому что он считал, что есть гораздо более достойные люди, там, ну, что я там буду рядом с ними идти, там такие заслуженные ветераны. И мне жаль, конечно, что он не дожил до того года, когда я стал работать в военном музее 35-й батареи, потому что я уверен, что он бы мной гордился. Так что, ну, вообще, эта тема конечно, для меня важна очень. Вообще, если говорить о вопросе памяти о Великой Отечественной войне, мне всегда хотелось, чтобы она была у нас более конкретной. То есть, ну, общие фразы – это хорошо, но все-таки знание конкретных событий, фамилии людей – это и есть настоящая подлинная память и уважение к этим событиям, мне так кажется. И крайне важно помнить мне также, особенно в Севастополе, учитывая нашу историю и трагичный финал второй обороны Севастополя, то вот память именно вот о таких вещах и о судьбах людей, которые ну, не дожили до победы. Я имею в виду о том, как сложились судьбы, вот, в частности, и наших военнопленных. Потому что как раз вот и сам музей 35-й батареи, он ведь не совсем обычный, он рассказывает о таких вещах сложных, до которых, не знаю, в каком-то смысле нужно, наверное, дорасти. Потому что вот тоже, когда я был ребенком, мой дедушка тоже рассказывал мне ну, не все, по крайней мере, поначалу. И когда я еще был маленьким, еще дошкольником, с его рассказов война это такое, что идут танки, за ними бежит наша пехота, немцы драпают... Ну, в реальности все да, немного сложнее. Тем более это сложнее в 1941 году, в 1942. Вот. И среди вот таких тем, которые относятся к вопросам трудной памяти, даже есть такой термин даже, трудная память, да, это вот вопрос о, в частности о советских военнопленных. В Севастополе есть несколько мест, где были в период немецко-румынской оккупации лагеря для содержания военнопленных и поначалу даже гражданского населения. И ну, почти ни одно, ну, там, может, за исключением, я не помню, вот, есть если обозначение на территории лагерских казарм, а так почти нигде эти места не обозначены. И, конечно, мне это кажется несправедливым. Действительно, у нас в музее была идея наших сотрудников поставить такое обозначение, хотя бы лучше, конечно, вообще памятник, на территории лагеря на Рудольфовой горе. Это территория нынешнего троллейбусного депо на Льва Толстого и рядышком хутор гидрографии. Там были виноградники, и вот часть виноплина была на территории этих виноградников. Еще рядом они размещались в июле 1942 -го года. Там огромная была смертность, почти не было медицинской помощи. Ну, в общем, как в принципе в других вот подобных местах. Но как-то вот не сложилось. Не знаю, вот в этом году у нас юбилей, 80 лет со дня окончания второй обороны. Но я думаю, что уже слишком поздно говорить об установке там чего-либо. Видите, как у нас печально происходит в городе, вроде как мы патриотическая столица, да, но вот в прошлом году юбилей начала обороны прошел практически никак, вообще не было мероприятий, город только медаль выпустил, и, и, и то там отдельная история. А сейчас вот грядет уже юбилей окончания, и тоже не слышно вообще ни оргкомитета, ни какого-то... Может быть, где-то оно в недрах готовится, но что-то я сомневаюсь. Я боюсь, что опять просто вот об этой дате забыли. 35 батарею попал ну, так почти внезапно. То есть, я вот год работал в школе, а затем встретил моего старшего коллегу Юрия Вадимовича Падалку, с которым мы познакомились еще когда я был студентом. У нас была практика в Панораме. И он сказал, что вот есть одно место вакантное в музее. Беги, скорее готовься. У меня было две недели на подготовку. Обложился книжками. И уже через две недели, 3 июля 2011 года, был первый мой рабочий день. Я стоял на улице у братской могилы, это в нижней части музейного комплекса, и всем подходящим давал пояснения. пел рубашечки, сгорел просто вообще. Это же и июль. Вот. И 10 лет я работал в музее. Это, конечно, огромный этап жизни, очень важный. Сейчас я уже на батарее не работаю, но очень скучаю, бываю там... И ну, я горжусь, что оказался причастен к истории музея, который настолько важен для Севастополя. В последние пару лет как-то сама собой, даже не только по моей воле, стала развиваться какая-то моя общественная деятельность. Ну, как вы знаете... Меня беспокоит состояние памятников истории города, если уже, то нашей исторической архитектуры, но ну, не только, конечно. И как-то я стараюсь, насколько это возможно, говорить об этом, писать, привлекать внимание, вести такую просветительскую деятельность, градозащитную, и... Это уже стало делать все сложнее, сложнее совмещать это с работой, потому что какие-то мероприятия, это все происходит ну, днем, то есть в, в рабочие дни, вот, в рабочее время, по будням. Кроме того, стали люди спрашивать чаще об экскурсиях, вожу ли я. И вот я попробовал, спрос оказался очень высокий на эти экскурсии, такие архитектурно-краеведческие. Так что вот сейчас полностью занимаюсь этим. Вожу экскурсии, веду страницы архитектуры Севастополя в соцсетях, в меру своих сил веду какую-то гражданско-защитную деятельность. Так что вот, вот занимаюсь этим теперь. Я бы сказал так, меня как-то вынесла волна, это вообще не мое. Вот просто скажу откровенно, публичные выступления, общественная какая-то движуха такая. Это вообще не мое. Я просто, ну, как бы я интроверт. Я не особо люблю выступать где-то на людях, где-то там какие-то скандалы вообще терпеть не могу. Просто мне нервничаю из-за этого. Для меня в своей тарелке это сидеть за компьютером, искать старые фотографии, возиться с какими-то старыми планами, вот что-то что такое. Или ходить в походы на природу, сидеть где-нибудь там на какой-то возвышенности и пить чай с чабрецом. Вот. Но поскольку как-то показалось, показалось, что это людям нужно, что, к счастью, мне дают слово журналисты, в том числе и любимый «Форпост», и, и телеканал «Наш Севастопольский», ну, практически все, то как бы у меня уже не осталось выбора. То есть ну, я чувствую уже, что это моя ответственность. Мне уже люди сами пишут, сообщают о каких-то вещах, которых беспокоят. И если я могу что-то делать, я обязан что-то делать. То есть... Ну, извините за пафос, это для меня как вот такой мой список Шиндлеров, что ли. То есть, у меня уже нет выбора, кроме как этим заниматься. Когда я впервые об этом публично писал, не помню, наверное, давно. Я вот могу вспомнить что-то из того, что несколько лет назад публиковалось. Я писал, например, о проблеме брусчатки на улице Василия Кучера. Я писал для Фарпоста статьи о состоянии памятника Нахимбу, который разграблен фактически, где не хватает больше дюжины элементов, и никто их даже не думает восстанавливать. К сожалению, мне кажется, было бы актуально это заново эту статью как-то освежить, потому что, видите, в центре города стоит памятник, один, наверное, главный вообще, да, в Севастополе, там пообломаны все элементы вот этих горельефов, и к нему по-прежнему несут венки, вместо того, чтобы принести недостающие бронзовые винтовки э, ну, и, про, и прочие детали, сабли, которые там обломаны за последние несколько десятилетий. Я писал статью о проблеме раскрашенных монументов, тоже для форпоста. То есть памятники, раскрашены краской, что, конечно, дико ну, бронзовое изваяние как-то красить. Вот, Ну, что-то, может, еще можно вспомнить. Так что, да, было такое. Ну, многие из нас, кажется, задаются вопросом, вот, э, почему с э, почему так? Да? Почему с, и с объектами культурного следия, вообще с историческим обликом города происходит э, такое? Э, да? вот, э, крыши покрывают каким-то ужасным вишневым профлистовым, э, гранит штукатурят и белят, и вообще все подряд белят, ну или в черную краску красят. Э, да я бы на самом деле не выделял тут вот прям чиновников, что ну, давайте не будем такой рисовать картину, что у нас есть плохие чиновники и суперкультурное место населения, или допустим какие-то есть невежественные панаехи и такие прям просветленные коренные жители. Да нет, конечно, коренная причина на самом деле в общем, в целом невысоком культурном уровне как бы населения в среднем. Вообще, в нашем городе и за его пределами. Ну, я знаю, может, для кого-то это звучит обидно, но это так. Не только я об этом говорю. Вот. Ну, а чиновники, с какой стати они должны быть более культурными людьми, чем люди, которых там, не знаю, выбирают, да, ну, политики чиновники. Ну, они как бы плоть плоти. Вот. В общем, действительно, коренная причина – это недостаточно общий такой культурный уровень в среднем ну, населения. Лекарство от этого – это просвещение. То есть, больше об этом рассказывать, говорить, позволять людям с нового ракурса и по-новому взглянуть на какие-то знакомые вещи, показать, что что-то может быть по-другому. Потому что действительно, часто мы к чему-то просто привыкаем, и это кажется нормой, хотя это совсем не норма. И вот этим в меру своих сил пытаюсь и заниматься. Что касается побелки, то это вообще какой-то, ну, не знаю, это какой-то вирус, я не знаю, болезнь, все, все стремление все побелить. Это... Ну, вот белится у нас бордюры, да, там деревья по-прежнему, заборы, урны белятся. Эм, ну, и, насколько я слышал, вот эта традиция, особенно да, бордюр, это один из самых таких абсурдных моментов. Да, вот бетонный бордюр лежит, никого не трогать, и он да побелит. Э, оно прошло, якобы произошло... Со времен Великой Отечественной войны есть такая версия, что вот как бы не включая фар, в темноте ты едешь. У тебя видны бордюры, видны вот эти столбы несчастных деревьев побеленных, и так можно в темноте ориентироваться. Но как бы уже сколько лет прошло, а и это осталось вроде как типа, в воинских частях. А оттуда выплеснулось на улице наших городов. А сейчас, конечно, этому нет никакого ни рационального не объяснения, ни оправдания. По сути, это способ, как, видимо, люди считают, дешево и сердито сделать, чтобы было чистенько и аккуратненько. Ну, это неправильно, конечно. Ничего не надо белить и вообще звездку нужно отпускать, наверное, как, как наркотики, только какой-то справке, что ли. Вот. То есть на самом деле человек способен воспринимать несколько больше цветов, чем черный и белый. У нас как-то, знаете, вот фонарь черный, пардер белый. В крайнем случае, серый цвет. Вот, вот серый это прям это, это, это уже. Практически дизайн, можно сказать. Но все-таки, да, это, мне кажется, это не обязательно, и, и цветов может быть больше. Я не согласен. Не согласен с тем, когда люди говорят, что технологии утрачены. Или специалистов больше нет? Да, конечно, есть. И технологии известные специалисты есть. Только ну, важен запрос. Запрос, чтобы это было нужно. Понимаете? Если говорить о той же брусчатке, ну, не нужно быть профессором, чтобы ее укладывать. После Великой Отечественной войны ее укладывали просто военнопленные. И если говорить про Севастополь, достаточно просто найти одного человека, кто это уже делал где-нибудь. Не знаю, в Питере, в Калининграде. Пригласить его. Он покажет десятерым другим, они покажут нам всем остальным. И все. Это ну, не, как, не какая-то прям высшая математика. Это не так сложно. Так что это, так что это можно. Вот. А, а что касается... Ремонта зданий, как реставрации ОКН, так и просто капитального ремонта, который касается исторических да, зданий. Ну, вот опять же, нужна, нужен какой-то определенный уровень культуры, и нужно, чтобы в городе, на уровне прямо руководства города, даже на самом высоком уровне, вот на уровне губернатора, это было поставлено как один из приоритетов. Вот не в словах, прям, а на деле. Понимаете? Вот важность архитектурного наследия. Это очень важно, это прям как бы озвучить это, это провозгласить и это повторять. Не так, что на уровне отмазки, это этот дом не украин, поэтому мы его делаем там как хотим. А что, вот нет. что Ну, знаете, вот, допустим, в э -э, Калининграде и области обсуждается, или даже уже этот решенный есть вопрос, э -э, внедрение прям статуса историческое здание. То есть, это дом, который не является УКН, но тем не менее он старый, и к нему должен быть особый подход. Когда открываешь соцсети их Калининградского фонда содействия к Капремонту, там просто как бы, падает челюсть. Они прям они ставят двери там ну, деревянные. Они, то есть они вообще как-то настолько с умом к этому подходят, и с уважением к этим домам, то есть вообще, ну, с переменным успехом, но хотя бы этот вопрос вообще ставится. А у нас один ответ: дом не УКН, до свидания. Ну вот и все. Реставрация вообще, конечно, огромное искусство. Я ну, сам по профессии, конечно, не реставратор, но могу сказать, что высшее ее проявление – это сохранение здания таким образом, чтобы оно не выглядело как новым. Это вообще высший пилотаж, и у нас такого в Севастополе, наверное, почти нет. И хорошую реставрацию исторического сооружения я могу, наверное, вспомнить только одну. Но это было очень давно. Это Михайловская батарея. Вот. Из реставрации после 2014 года мне не нравится ни одна. То есть, они или плохие, или ужасные. Ну, могу несколько привести примеров. То есть это печально. Может быть, дело в самих проектах, может быть, в том, как это делается. Но... Поликлиника на Ленин. Вот историческое здание. Да? Его изюминка – это были довоенные надписи. Помните, да, они вот несколько лет были открытыми, там, буза, класс, отдельные кабинеты. Ну же поразительно. Все, чтобы вообще такого нет. Да, вот есть такие надписи в разных городах, сохранены. Во Львове, кто был, тут видел, да, вот на стенах, там есть фрагмент, где-то еще. И тут вот такой, знаете, вот просто подарок судьбы под штукатуркой. Оказались, до войны надписи, их просто оставить и все. Ну, там, чем-то покрыть, чтобы они не разрушались. Нет, их закрасили. Ну... Нет ни одной причины, вот не было ни одной, чтобы их уничтожать. Это ужасно, просто ужасное преступление. Потом э, ступени. То есть, я вот там был внутри, там исторические ступени, они каким-то грубым способом там стесаны, что ну, вообще ужас. А балясины? Там исторические есть такие вот чугунные, а между ними наварили какие-то такие столбы современные, тоже металлические. Что это? Сами эти окна, стеклопакеты. Это вообще такого быть не может. Понимаете, ну, какая разница, что они деревянные, хоть какие, но они. Это, это стеклопакеты. Это сразу лишает здания исторического вида. То есть оно, оно не выглядит уже как историческим, ну, совершенно. Это крыша блестящая. Ну, хорошо, что хоть ее там не покрасили в какой-то там розовый цвет, но. Это не дело, это, это плохая реставрация. То есть, это дверь с этой ручкой там, за 3 копейки из интернета, понимаете. Что, что им стоило приобрести историческую ручку дореволюционную, которая там стоит ну, не так дорого, может купить на аукционе? Я обращал внимание, что на этой поликлинике такие же ручки, вот такой ширпотреб, как в кинотеатре Москва внутри поставлены. Вот То есть это неудачно. А еще есть одна, которая вообще мало кто знает, это. Училище Синельниковой в Балаклаве. Такой объект. Там еще хуже. Там э, мало того, что они уничтожили еще остававшиеся деревянные рамы, которые были предметом охраны. Их нельзя было уничтожать. Они заменили все на новое. Там еще кое-качество. Там эти стеклопакеты уже рассыхаются. У них так грубо вкручены эти саморезы. Э, там... То есть штукатурка уже все намокает на этом здании. То есть Это, это, это на видеть вообще, как там сделано. Железная дверь ужасное просто. Так слушай, это что? Это объект культурного наследия. Ну, а вот последняя история это дом с шариками на Большой морской. Я вот еще хочу отдельно сделать публикацию. Это огромное разочарование. Э, обратите внимание, сколько было пафоса, когда начиналась, начиналась эта реставрация: вот мы вернем, мы сохраним, вообще будет красота, а что-то тишина. Не слышно о победном завершении. Не слышно, потому что результат. Даже, не знаю, не на троечку. Это вообще непонятно, что это было. Потому что все застекленные балконы, все внешние блоки кондиционеров, они все остались. Облицовка испорчена, она вся там кривая. Вот э -э -э этот факт, уже просто после него опускаются руки, и думаешь, что будет дальше с остальными домами, если в таком же духе. И смысл вообще в реставрации, если остаются все диссонирующие элементы. На Макарова, сколько знаю, закончили дом, тоже УКН, тоже все, там балкон, и все это осталось на месте. А смысл было начинать тогда. Так что реставрация – это тоже да, отдельная история. Не знаю. Конечно, я ну, по мере возможности пытаюсь общаться с ну, чиновниками, с теми, с кем есть у меня контакт. И буду общаться всегда, потому что ну, выбора нет. То, -то есть как бы только в диалоге. Да, от этого деваться. Ну, с переменным успехом, конечно. Все в наследие, не знаю, с ними тоже все сложно. Мы находимся во взаимодействии постоянно. Я состою в, в совете при э, севнаследии. Но приходится признать, что вот в его нынешнем состоянии, как уже прозвучало с трибуны законодательного собрания, не совсем ясно вообще обоснование существования этого органа. Вообще нужен ли он вообще? Потому что формально он призван охранять объекты культурного наследия, а в реальности иногда кажется, что он обслуживает этот орган какие-то другие интересы, что ярко показывает история с созданием вот, которая недавно была, где вместо того, чтобы срочно спасать настоятельский корпус, которому 160 лет, Тянули с рассмотрением заявки до вообще последнего дня, как это позволял закон. 90 рабочих дней, это в реальности там да, 5 месяцев получается. Есть у меня и просроченные заявки на выявление, которые вообще там прошли все сроки давно. И это, конечно, горько и обидно, почему... Нужно заставлять работать те органы и чиновников, которые как бы на наши деньги собственно, и, собственно, получают зарплату. Вспоминается, знаете, шутка из нашего детства, ешь птица гордая, не пнешь, не полетит. Да? Вот чё, почему нужно все время пинать, заставлять, напоминать? К сожалению, действительно, вот вроде бы я и коллеги, мы занимаемся вопросами культуры, вроде бы вообще политика ни при чем, а получается, что при чем? Понимаете, вот, вот никуда без нее. По тому же дому на вот, Большоморской 24, да, дом с шариками, два человека, которые, вот мои источники, близко знакомы с ситуацией, независимо от, друг от друга, подтвердили, что изначально планировалось убирать внешние блоки, а потом по политическим соображениям решили этого не делать, чтобы не злить жильцов. Но... Давайте, как бы взвесим, да, чашу на одну чашу интересы жителей одного дома. Более того, причем, ведь это же делается. Был вариант установки вот одной системы на весь дом. Она ставится в подвале. И, то есть, кроме того, там есть балконы, куда можно часть блоков поставить внутрь этих балконов, как делается, да, во всем мире. Был вариант, но нет. То есть, ну, надо как раз-таки вот и было бы решением, на мой взгляд, правильным. Решением руководителя города, действующего в его интересах, в том числе и на будущее, в данном случае пойти, может быть, и на конфликт с какой-то да, вот группой небольшой людей, во благо интересов города в целом. Потому что, видите, вот, допустим, если нужно для строительства вырубить там целую кучу деревьев, пожалуйста, как бы это можно, несмотря на возмущение людей. Я был на этих слушаниях по медкластеру, как это все было проведено, я ее видел. То есть надо, да можно все, если вот надо. Особенно, если это спускается сверху откуда-то. А когда для города, то есть жаль, жаль. Введение работы по выявлению объектов культурного наследия – это очень важная часть моей деятельности, бесплатная. Хочу просто ну, подчеркнуть, если вдруг кто не знает. Да, я состою в нашем отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, но эта деятельность, она общественная, она никак не оплачивается, никакой выгоды я с нею не имею, я только, только трачу на это личное время, там, силы и нервы. Так вот, и вот работа по выявлению, она крайне важна, потому что из-за... Мне кажется, неудачного момента в федеральном законодательстве наше северное наследие не может само выявлять ОКН. То есть, оно не может как бы само себе написать заявление. Это как бы странно, конечно, глупо, но пока вот так. То есть, только кто-то может им принести это заявление. Вот И надо приходится это делать. Вот, потому что, как я уже говорил, э, ну, другого пути нет. Всем э, бед, один ответ. Если дом не УКН, идите лесом и как бы, свои претензии оставьте при себе. Есть и другие, конечно, охранные статусы. Например, часть зданий у нас являются ценными, градоформирующими объектами. Но по факту это не работает. Это пустышка, которую, ну, которая не влияет ни на что, к сожалению. Потому что ЦДФО – это был интернат возле... Малашки, где он, этот интернат? ЦГФО – это здание на Ластовой, которое, вот помните, там тоже сбили весь декор, синим профлистом покрыли крышу, причем его занимают ну, ведомства городские, да, они вообще даже не в курсе, что ЦГФО там. То есть, это ни от чего не защищает, то есть, только статус да, объекта культурного наследия. Поэтому эта работа очень важна. И таких заявок я уже подал много, несколько десятков но тем не менее еще очень много зданий исторических в городе у нас не имеют охранного статуса это важно понимать то есть людей часто удивляет когда они думают что ну, наверное все здания по крайней мере революционные там какие-то красивые должны быть объектами культурного наследия нет нет это не так не все так что тут работа еще большая Интересная была история, такая даже со, со скандалом, который я так не люблю, с, с фигелями на будущего. Это замечательное здание, это один ансамбль, такой прекрасный комплекс, практически целиком сохранившийся начало прошлого века, рядом казармы, тут же, вот этого полка. Вот они все выявлены, и сейчас проходят по ним экспертизы. Там же офицерское собрание это музыкальная школа. Это уже есть приказ, это уже оригинальный ОКН. Уже предмет охраны разработан. Так что, вот, вот допустим, это группа зданий. Недавно выявили дом Косолапенко на Щербака. Щербака, 11А. Прекрасное здание дореволюционное, построено в 1905 году, где жил э, Ефим Косолапенко со своей семьей. И там у него была фабрика, паровая колбасная фабрика. Он делал колбасу венские сосиски, утренние и вечерние, сыр голландский, российский, швейцарский и кавказский. Пять сотрудников. Короче, здание красивое, с декором, все. Действительно, я удивлен, как до сих пор это был не ОКН, и вот недавно выявили. Правда, опять-таки, тянули, там вообще все сроки уже прошли по рассмотрению этой заявки, на наконец ее рассмотрели, но пока рассматривались вот эти последние несколько месяцев успели со стороны двора ужасно сделать такой пластиковый огромный балкон. Опять-таки, да, вот если быстрее... Опять, вот, вот с этим рассмотрением, просто, знаете, я хочу привести пример с тем, как 17 наследие затягивает намеренно рассмотрение заявок, да, по закону, к сожалению, это тоже вот изъяв в нашем законодательстве, что заявку на выявление рассматривают 90 рабочих дней. Это просто ненормально. Потому что сама процедура выявления направлена на она, как бы такая спасательная. Да? Вот срочно мы увидели объект важный, и должны срочно его выявить. Ну, так, так быть не должно. Понимаете, на обычное ваше заявление, жалобу, там, что у вас что-то в подъезде не то, ее рассматривают 30 дней что может быть, а тут 90, за это время можно уже снести дом три раза, да, и, и вот и, конечно, чиновники, как всегда, прикрываются бумажкой, это их стиль, да, работы, но вот представьте ситуацию, например, скорая помощь, да, у них же тоже, наверное, есть какие-то нормативы, за какое время они должны приезжать, ну, я не знаю, какие, ну, допустим, там, будем считать, 10 минут, да, и вот представьте, скорая помощь, рядом лежит человек, умирает, в ней сидят медики и курят, но говорит, у нас есть 10 минут, вот мы покурим, Через 10 минут, да, без одной секунды, 10 минут мы выйдем. Все по правилам. То же самое делать все в наследии. Они смотрят, как уничтожается здание в Херсонесе, ценнейшее вообще просто. И говорят, что все по закону. На камеру для НТС директор Херсонес так сказал, что первым делом, когда Ирина Масликова получила это заявление, она им позвонила. Понимаете, в чем штука? То есть, видите, вроде как, по идее, ведомство должно руководствоваться желанием сохранить наследие города, а получается, видимо, чем-то другим руководствуется. Как-то вот из моих исторических интересов так получилось, что выхорестализовалась именно архитектура, а кому-то интересна фортификация. Всем вам известный Григорий Григорьевич Донец, он подает заявки на выявление вот дотов, батареи, элементов фортификационных. Археологи, в частности, вот сотрудники Херсонеса, они подают на археологию. Мой фронт, он такой архитектурный. Невозможно увлекаться вопросами сохранения исторической среды и благоустройства, и при этом не знать, кто такой там Лебедев, Фарламов. Конечно, может, и нерегулярно, но я их смотрю. Я пытаюсь взять для себя что-то полезное из их опыта, и хочу сказать, что в любом случае, независимо от там, политической позиции там, одного и другого, их вклад в такое просвещение, в частности, сохранение наследия и городского благоустройства, городской среды, ну, этот вклад огромен. Конечно, и это надо знать, изучать и применять у нас. Тем более, что интерес вот, к урбанистики растет, людям уже не все равно, как раньше. Так что... Это важно для нашего города, и важно, чтобы таких людей, которые об этом говорят, было бы больше. Я совершенно вот убежден, я вижу, как отношение к исторической среде города и вопросам благоустройства, оно меняется, даже не то, что меняется, а большее число людей это начинает интересовать. И это здорово. Я даже, знаете, замечаю, что в соцсетях люди, которые, ну, как бы просто постили раньше картинки, ах, Севастополь, ах, как красиво, ах, цветочки, ах, дом, ах, окошко, даже эти, такое больше такое, ну, гламурно-цветочное, даже эти люди стали все чаще писать о, о том, что вот как бы сохранить. А вот зря там побелили, а вот зачем мы штукатурили. Все больше людей от того, что от просто любования уже переходит к тому, чтобы задуматься, как это сберечь. Потому что мы все быстрее это начинаем терять. Потому что у нас все процессы, все как-то вот ускорилось с 2014 года. И я не говорю, что это плохо. Вместе с этим ведь больше возможностей стало для сохранения. Так как сейчас мы говорим и выступаем, против чего-нибудь мне кажется не всегда можно было допустим делать там да, до 2014 -го года то есть сейчас я бы сказал так что и вызовов больше и возможностей больше вообще как-то все ускорилось все как-то э, завертелось <музыка> ну без юмора никуда конечно и хочу сказать вот если серьезно и без шуток то вот эта деятельность она ведь такая очень изматывающая как бы извините за откровенность, но здесь ну, нужен какой-то ресурс. На самом деле борьба за сохранение архитектурного наследия – это как война, в которой невозможно победить, понимаете? То есть, и мне даже моя жена говорит, ну ты же понимаешь, что вот... Но все равно все, что мы можем, надо делать. И, разумеется, не как-то держаться в равновесии помогает, конечно, во-первых, юмор, во-вторых, умение замечать что-то хорошее, ну что хорошее, конечно, есть, есть, я бы хотел сегодня о хорошем поговорить, чтобы не казалось, что прям совсем наш город в мрак погружается, смена деятельности и, конечно, общение с единомышленниками, очень важно понимание, что ты не один, и вот, пользуясь случаем, хочу поблагодарить вообще всех людей, которые мне пишут, не знаю, или просто там ставят лайки в соцсетях, потому что это каждый день э, как бы напоминает тебе, что ты не какой-то городской сумасшедший, да, ты не один, а ты, по сути, представляешь э, людей. То есть, ну, как, как депутат, да, которого выбрали. По сути, эти люди тоже меня выбрали, потому что они за мной следят, они поддерживают то, что я говорю. Поэтому и я выступаю и там общаюсь с какими-то чиновниками, в, не просто вот как говорят себя, да, а, по сути, выступая и от многих людей, которые разделяют мою точку зрения. важно радоваться мелочам. Смотрите, что из хорошего. Вот наша брусчатка давно многострадальная. Да, у нас на Суворова там у нас заминка вышла. А до этого на Василий Кучер вообще там поломали эти блоки пополам. Но зато теперь она ну, хотя бы по крайней мере на бумаге в приказе об историческом поселении она у нас вся охраняется хотя бы уже есть как бы к чему апеллировать и на той же многострадальной суворова ведь это решение было ну никто на этом не настаивал это было предложение самих вот чиновников что вот надо всю улицу замостить они же могли этого не делать они были обязаны только сохранить где была обыщатка ранее а решили что она вся будет замощена на той же Суворова я просил сохранить старые крышки люков. Потому что тоже есть такой, такие вот городские артефакты, тоже история под ногами. Это довоенные, дореволюционные крышки колодцев водопроводных, ну не только канализационных и телефонных. И там было такое принято решение, и они там практически все сохранились. Но ну, это же здорово. Ты идешь, у тебя под ногами необычная только такая крышка с аббревиатурой НКС, а это наркомат связи. Вот. Или, допустим, революционные крышки на других улицах, на которых написано там, «Завод Ступина» или «Ещинин». Да, там, да кто, кто этот Ступин, кто этот Ещинин? Это побуждает людей интересоваться их историей. Другой случай был на корабельной стороне, где тоже я обращался к заместителю губернатора, к Жигулину еще, и говорил, что там вот много... Этих крышек давайте вот постараемся сохранить по максимуму. И они там были сохранены. Там много довоенных крышек, вот литейный Василопола и других вот, 20-х, начала 30-х годов. И это, насколько я знаю, первый случай вообще в России. Я не смог найти примеров, где бы в каком-то городе России сознательно при ремонте сохранялись исторические крышки люков. Так что вот... Такое начинание, это есть. А потом замечательная нас была хорошая очень история с горсветом. Моя коллега на улице Гоголя заметила такую старую гирлянду, световую консоль, такой цветочек, гвоздика. Она уже давно не работала, вот еще с такими старыми лампочками накаливания. И об этом мы написали в горсвет, и они ее восстановили. Вот, она там стала гореть, и потом еще по ее образцу сделали другие такие цветочки. А недавно они там же где-то вот на Гугле или рядом обнаружили еще такой колосок и сделали недавно к Дню Победы вообще такие композиции на основе вот этих мотивов, этой гвоздики и колоска, которые вот, консоль, которые висят над проезжей частью, и тоже так вот красиво было, здорово. Это очень классно, вот внимание к таким элементам маленьким, исторической городской среды, это очень такой вопрос перспективный. Есть мечта восстановления еще наших неоновых вывесок. Тоже я вот общаюсь по этому поводу с Горсветом. Их очень мало осталось, но очень хотелось бы их сохранить. Вот у нас на примете есть аэрофлот на коммунистической 1, а на корабельной стороне на Матвея Воронина вывеска «Весна» очень красивая, ну вот еще парочка, вот тоже, как было бы здорово, такое делается в разных городах российских, вот Советский неон, это просто настолько душевно, настолько красиво. Есть у нас в городе несколько дореволюционных опор, чугунных, трамвайных, конца 19 века, одна из них возле СКИ, тоже было бы здорово их восстановить, чтобы они горели, так вот привести в порядок, так что вот такие тоже есть идеи. Хочется быть оптимистом, конечно, и я уверен, пожалуй, что через какое-то время, возможно, этому будет способствовать смена поколений, у нас коренным образом изменится отношение к этим вещам, к ценности сохранения истории в ее таком материальном воплощении, уважение к ценности подлинника, а не какой-то копии или реплики. Вопрос только в том, когда это произойдет, да, и что останется к тому моменту. Вообще будет ли что к тому времени сохранять. То есть важно это осознать как можно, ну, как можно быстрее, пока еще вообще у нас что-то осталось.